Дарю. Уважаемый клиент! Ваша карта временно заблокирована. Для ее активации вам будет выслано смс-сообщение с номером службы безопасности. Подготовьте паспортные данные, реквизиты банковской карты и наберите указанный номер. Согласитесь, звучит все официально и, я бы сказал, немного пугающе. Но прежде чем следовать инструкциям, давайте разберемся, не является ли звонок одним из видов мошенничества с использованием приемов в социальной инженерии. Социальная инженерия включает в себя знания психологии людей и их поведения в критических ситуациях. Ее еще называют «копилкой человеческих ошибок». Спровоцированная мошенником, владеющим приемами социнженерии, реакция приводит человека к тем действиям, которые изначально и были целью злоумышленника. Мошенник один звонит и жертве и представляется сотрудником банка. При этом предупреждает жертву не давать ему никакую свою личную информацию. И соединяет якобы жертву с сотрудником службы безопасности. Но этой сотрудником является мошенник-2. И жертва, усыплив убедительность которой, спокойно передает свою информацию другому человеку. Вариантов манипуляции огромное количество. В первую очередь, мошенники работают на испуг. Ну, например, могут прислать вот такую смс -ку. «Папа, у меня проблема. Положи тысячу рублей на этот номер, я перезвоню». Вот нахала, да? Родительские чувства дают. И родители склонны паниковать, когда особенно до ребенка не могут дозвониться. Помните о том, что ребенок может быть на занятии, может быть на спорте или где-то еще, и ему сложно просто взять трубку. Ни в коем случае не убедитесь, а подождитесь, когда ребенок вам перезвонит. Кроме того, мошенники часто притворяются лжепокупателями. Аферисты находят ваше объявление о продаже некого товара, звонят и предлагают совершить предоплату, будучи якобы обеспокоены, что вы можете его продать. И дальше уже мошенник будет у вас выпытывать ваши паспортные данные для того, чтобы сделать вам предоплату, номер банковской карты, а впоследствии может вас запутать в так, так, такой степени и попросить код, который придет в секретном смс-ке. Вы его расскажете. В этом случае деньги банк вам не вернёт. Чтобы избежать неприятных ситуаций, нужно знать несколько важных правил. Во-первых, никому не сообщайте ваши ПИН и CVV-коды. Во-вторых, помните, банковские сотрудники не имеют никакого права запрашивать эту информацию. В-третьих, ни в коем случае не перезванивайте на указанный телефон в СМС. И в-четвертых, даже если эсэмэски и звонки не выглядят подозрительными, наберите номер телефона, указанный на обратной стороне вашей карты. Девушка, раз, два. Алло. Девушка, здравствуйте. Очень странный звонок мне сейчас поступил. Очень странный.